Друзья, сегодня открытие сезона рыболовного, точнее она уже была попытка со льда, вчера выходили, я посмотрите что из этого получилось, ну как говорится, первый блин комом, сегодня вторая попытка, вчера было там от минус 10 до, до минус 4, сегодня у нас минус 17, так что будем пробовать, бурить, валить, искать а вам приятного просмотра, не забываем подписываться, ставить лайки желайте оставлять свои камин варианты блин. Ага. блин сошел сошел и, и сошел тюкнул хорошо тюкнул хорошо да тюкнул прям хорошо и сошел Блин, ты что такое? Второй сошел. Вторая поклевка исход. Надо проверить, может быть этот тройничок не откусывает и все. Все нормально. Две поклевки, две поклевки, и два схода. Черт, херня. Да конечно. До утра подождать. Лез за бах! Слышь что, Денис, ударил и срезал облет об этом, на этом. Вот у меня хуйня была. Там удар еще хороший и срез. Удары, короче, чуть да да да, скорее всего облет срезал. Облет срезала Есть красавчик. Есть красавчик. На балтика. Иди сюда. Диман, да что мне с ячкой кстати же вверху? Сейчас ладно. Опа. Спасибо. Опа. Да, я же. Вот такой друзья. Первый красавчик. Опа, так Иди. Молец. Иди. иди, иди. Все, ушел. Маленький затрат. Продолжаем. Ага. О, это уже съедобный Такого можно взять Красавчик Подвискивается Красавчик этого уже можно взять он еще пошел что там название Ее мое. Уже засадился, красочек Продолжаем. Угу. Есть красавчик, тоже такой хит, отлично, целиком болтика сожрал, целиком болтика сожрал, вообще, отлично. Болтика целиком сожрал. Продолжаем. а? Я уже шума, наверное, А, вот топа наломало, это оно, да. Бугры. вот Вон бугры, говорю, наломал полностью от берега до берега иди сам туда О, красавец ушел красиво приходил, да да да, да. нормально тут нормальная. Садим. Судачка. За щеку. Продолжаем. Болтик. Творить чудеса. А, у меня тройник отвалился. Тройник разогнул, понял что. наши ну, троник тройник разогнул, за да, продолжаем Продолжаем. Нет, котик, Очередной. Сожрал, сожрал, сожрал нордика, Баки Джон, нордик. Взял пассатижи, выложил, брать да? Продолжаем Еще один кроссовчик Очередной Только камеру перезагружу Таймлапс А он тут клюнул, На Луки Джона Сука, и подо льдом, ты понял? И под И подо льдом сошел. Оки же? Подо льдом, видал? Хорошенький был. Я это был не сюда. Это был сазан. Сазанчики подбахли. Я, короче, понял, опустил сейчас, почувствовал, что за что-то зацепился до дна. Опустил еще раз и вторым этим подходом я его забрал. Так, ну что, друзья, открытие состоялось, рыба была поймана. Возвращаемся домой. Тоже сегодня недолго опять же, порыбачили. Где-то с полдевятого утра. И закончили мы вот пол первого дня. Можно было, конечно, еще половить. Сейчас будет вечерний выход судака. Но, к сожалению, мне надо работать. И так, в принципе, рыбку увидели, рыбка поплевала. Судачок, конечно, не скажу, что трофейный. Ну, зачетный, проходной, нормально. Были и мелкие совсем, конечно, попадались, подпускали мы их. А так, в принципе, рыбалкой в целом доволен. Надеюсь, вам было интересно. Не забываем подписываться, ставить лайки, дизлайки, оставлять свои комментарии. До новых встреч. Пока!